Ну вот, видите, мы видим, опять находим, что Иосиф, он непотопляемый. Уж казалось бы, тут он на грани смерти, собственно говоря. Такое обвинение, оно на самом деле легко и логично было должно было закончиться казнью. Ну, раб, который посягнул на госпожу, ну, что там говорить-то, это там, там и за меньшие преступления какие-то могли убить. А тут Нет. И Господь с ним не оставляет, и опять он в темнице. Куда бы не попал, он становится начальником. Вот что знаешь, благословение Божие. Но, кстати говоря, с Патифаром тут тоже есть некая интрига и не до конца понятная тут, не до конца понятный предмет, потому что когда сказано, сказано, что когда она жалуется, да, говорят, так поступил со мной раб твой, то воспалал гневом. Но вот, толкователь говорит, что тут не написано, на кого восплывал вот То есть на самом деле некоторые так разъясняют, что если бы он был уверен в, в грехе Иосифа, он бы его тут же казнил. А он его не казнит, мало того, он мог его наказать сам, там у себя оставить где-нибудь в подвале там, ну, ну, начальник, он сам там имел какие-то, и были другие тюрьмы, а он ее, его отдает в темницу, где заключены узники царя. С какой стати? Узники царя, а, не, собственно, не царедворцы. И некоторые толкователи говорят, что он сомневался. Что, сомневался. сомневался, что Но... вот так вот было а что не наоборот. То есть он предполагал, что, возможно, видимо, уже зная жену свою. И причем тут, с одной стороны, он даже оберегает Иосифа, не оставляя у себя в доме, а в царскую темницу отдавая. Причем, если некоторые говорят, что, вот, как мы сказали, начальник темницы он был сам. Некоторые говорят, что он был его в подчинении. Потому что тот вот царедворец, в любом случае вот и начальник телохранителей начальник палачей а темница тут говорится связано это пенитенциарная система так называемая сейчас вот. и и с другой стороны чтобы не бесчестье не пало на его дом потому что если начнут разбираться и тут правда откроется то он тоже жену такую иметь и на на весь египет быть прославленным как вот. поэтому вот вот такие еще Понимаете? а я когда читал, у меня даже мысли не было да, а вот об этом говорят и святые отцы, и еврейские толкователи, и эти церковные ученые, они говорят вот здесь вот до конца непонятно, да. потому что первое вообще наказание за такое преступление, это смерть и да. без разговоров, и тут вдруг когда в темницу, темницу для царя этих, узники царя вот. Ну и, как мы сказали, Господь не оставляет благоволение в очах начальника темницы. Ну, очень удивительно, конечно, но это просто чудо. Вот, ну, каким надо человеком быть, чтобы тебя все любили, и тебе не только любили, а тебе так доверяли, что все отдает. Патифар дворец отдает все ключи всех своих рабов, значит, начальник темницы, царской темницы. А там же, вот он будет там дальше, Хлебодар, Виночерпи, это приближенные. Там министры сидели, вельможи египетские, вот эти жрецы, высшая каста там сидела, понимаете? А он над всеми начальник. Вот такой опыт он получает. И, конечно, без божественного благословения это невозможно, но это говорит и о человеческих качествах Иосифа, что он, видимо, вот эти евангельские заповеди, но ну и Ветхозаветные заповеди, он, э, так сказать, исполнил э, возлюби Бога своего и возлюби ближнюю. Потому что тоже, кто людей не любит, ему вряд ли так будут доверять. Вот. Но, ну, заповедь, ну да, конечно, мы еще, до этого, еще до этого дела не дошло, да, но, да, да. но там, понимаете, одно дело писанный закон, а другое, другое дело, закон не писанный, устная традиция, это люди, которые вот с Богом беседовали. Авраам, с Богом, Исаак, Иаков, вот это его прадедушка, дедушка и отец. И ему самому видение. И Господь ему открывался. Ему такая мудрость дана. Вот. То есть он получал непосредственное откровение от Бога. Кстати говоря, даже святитель Иоанн Златоуст, когда начинает толкование на Евангелии от Матфея, он говорит, по-хорошему нам бы не нужны священные писания и Евангелие, Если бы мы жили по заповедям Христовым, то мы имели бы такую чистоту сердца, что Господь нам бы открывал непосредственно, открывался непосредственным образом. Но поскольку мы не имеем такой нечистоты, было бы безумием отказаться от Священного Писания. Понимаете? А вот Иосиф – это тот человек, которому Господь открывался тоже. Как его отцам, праотцам непосредственно. Хоть не было записано, но он это знал. Он же говорит, что... Как же я сделаю сие великое зло, если грешу пред Богом? Нет закона. Моисеева закона нет, ничего не написано. Еще и письменности, видимо, у евреев нет у евреев. Вот. Но он знает, что это зло это грех пред Богом. Понимаете? Он знает это непосредственно. Вот. Ну и поскольку, как мы говорили, Иосиф это прообраз Христа, еще надо вспомнить, что эти все события, они нам прообразует подвиг Христа, боговоплощение, его крестную смерть и даже некоторые вот такие бытовые детали, как раздирание рис. Святые отцы говорят, что как Господь, да? Как Господь сошел, воплотился, пришел на землю, потом его, значит, убили, он сходит в ад, потом воскресает, также и здесь, получается даже иосиф он э, тоже совершает такое э, уничижение в его жизни совершается двойной с одной стороны его с братья предают как христа предали иудеи да? он будет вы братья мои он пришел к своим и свои его не приняли они его продают вот так его братья предают и э, отправляют в египет а второе его он сходит уже в темницу в тюрьму это образ преисподней и а из преисподней он становится вот царем воскресает вот общая так такая канва но у святых отцов более подробно есть вот я зачитаю несколько цитат вот святитель кирилл александрийский в частности говорит применив Божественного иосифа в лице христа мы говорим о том что он вержен был от Ров, выведен оттуда снова и продан измаильтянам, которые были торговцами благовоннейших ароматов и продавцами их в те страны, кои лишены были их. К всему прибавив, мы сказали, что он отведен был ими в землю египетскую. А затем мы научены и тому, что значит это событие, именно что единородный, допустив себя до истощания и соделавшись подобен нам, наименованный и братом тех, которые живут на земле, и прежде всего израильтян, потерпел смерть и понес крест, снисшел до ада, образом которого и был ров. Ну вот здесь вот ров. Образ замада. Ну тут такие разные эти параллели есть. Дальше интересное вот толкование такое. Но только он воскрес снова и удалился от израильтян. Дан же был как бы и торговцам мысленных благовоний, то есть святым апостолам». То есть уже тут дальше образ, что торговцы вот эти благовонии – это святые апостолы, которые, благоухая его миром, отправились в страну язычников, принося его, приявшего зрак раба, через евангельское проповедование тем, которые не ведали его, ибо он проповедуется, пришедший ради нас во плоти, и явившийся в зраке раба. Это, я думаю, и значит отведение Иосифа измаильтянами в Египет. Но видите, тут уже дальнейшее. Даже и проповедь апостольская. Но свидетели Григорий Низкий обращает внимание на одежды. Что в первый раз братья, да, когда его бросили в ров, они одежду его представили разорванной и испачканной в крови. И а второй раз тоже с одеждой связано, потому что госпожа срывает с него эту одежду. И Григорий Низкий так говорит. «Опять Иосиф оклеветывается из-за одежды. Прежде братья, взяв его одежду, при помощи ее злодейственно клеветали на него, что он растерзан зверями. Теперь женщина, взявшая одежду, оклеветывает его в блудодеянии. К Иосифу прилично применяются слова «разделиша ризы моя себе». Ну и так далее. В общем, здесь вот э, такая параллель <coughs> с одеждой. Святитель Фил, Филарет э, тоже э, нечто замечает об этих событиях. Ну, тут уже, ну вот еще вот такой был э, э, епископ западный, такое оригинальное имя, Квот Вольддей Карфагенский. И он говорит о, про, про образование и страдание Христа. Иосиф был заключен в темницу. Наш Иосиф, или Христос, как говорит Исая, к злодеям причтен. Между виновными невинного мужа ведет премудрость Божия, которая, как написано, не сходила с ним в ров и не оставляла его в узах. Премудрость Соломона. То есть, тоже к злодеям причтен Господь был, и вот Иосиф причтен к злодеям. И он же говорит, что попадание в темницу вот это, это произошло для того чтобы пред тем кому подчиняются небеса в виде солнца звезд и луны а земля в снопах и даже Преисподней в темнице то есть пред нашим иосифом христом преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних то есть господь он э, в своем подвиге он проходит все э, планы все сферы мироздания он сходит с неба на землю не сходит до ада когда он на горе преображения открывается апостолом то к нему приходит или я как там пребывает или я как представитель неба апостолы земли а моисей как а, а, от преисподней и вот Иосиф, он тоже вот доходит до так сказать до земной такой преисподней ну э, тут конечно можно и больше найти параллелей. Но, в общем, вот такой пример Иосифа он нам показывает, что он не случайно становится прообразом Христа и по своим человеческим качествам, по своему отношению к Богу и по вот событиям Его жизни, которые тоже много имеют параллелей с жизнью Христа.